Ну что, новый влоговый комплект, главное, чтобы руки не отвалились, всего 300 бат, а сколько удовольствия. Здравствуйте, дамы и господа, мы находимся на севере Паттайи, в конце улицы Накла, и это рыбный рынок, мы приехали, чтобы, ну не обзор, конечно, писать, уже сколько можно обозревать этот рынок, за мы приехали за креветками, заодно сразу все приготовить, чтобы дома не мыть посуду. Да, ой, это самое главное, и... чтобы не воняло дома и потом не мыть кастрюлю. Как обычно, сначала до конца прогуляемся, а на обратном пути купим. Ну давай. Что берут тайцы? Никогда не обращала внимания, что в основном они покупают. Да то же самое, что и все. Свежие морепродукты. Да, ну вот видишь, осьминожки берут, осьминожки по 160 батов. А, Маленькие, мини осьминожки. Да. Так-то есть вот и за 280. Вот крабиков выбирают, специально показывают, как есть икрой. Слушай, какие крабы дорогие, вообще никогда не обращала внимания. 280 батов. И главное, что там есть в этих тайских Я крабах. Вообще не знаю. Как бы... Я поэтому так. никогда и цену не знала, потому что мы их никогда и не едим. Одно один один открыть чуть-чуть мясо и немножко и корочки. Ну, не знаю, по мне так просто бал, баловство. Вот мои О. любимчики, красавчики. Тысяча бар. Тысяча бар, да. Это за одного? Он, видишь, лезет в этот, в бассейн за 800. Меня, говорит, недооценили, я не 600, я 800. Там по 260. Живые креветочки. Так, ну это, в принципе, нормальная цена уже, да? Нормальная, но мне кажется, они не очень большие. Нормальные. А, ну давай! Нормальные. Нормальные. Смотри, обрати внимание, эти по 350. А чем разница? А, они побольше? Да, это большие. О, да, тут поменьше и по 3 рубля, а тут побольше и по 5. Слушай, а вот здесь вообще гиганты. Видишь ее размер? Ведь даже без цены, да? С, с, с, с, это, с размером с руку. Без А, 450. Все, получается 250 размером с, размером mm -hmm. с палец. А это он вот, размером там с целую руку. Какие крабы есть в такой раскраски? Тигровые. Тигровые крабы, да. 320 но, за килограмм. Ну угу. это какие-то дорогие, не знаю, почему ну, да, почему-то да. 800 за килограмм. Может, они более мясные, я не знаю, визуально они страшнее. Ты улиточек пробовала когда-нибудь? Да, но мы же такие ели, вообще, ну, все, вот это вот различные улитки какие-то, ракушечки, миди, если честно, я не понимаю. Для меня не очень. Так, ну давай найдем, что ты понимаешь. Я люблю, где много мяса, креветки люблю. А вон кальмары, в кальмарах сплошное мясо. Кальмаровое. Ну, Или видишь, вот тоже какие разные, да? Видишь, вот эти, мне кажется... 270, ничего себе. А эти, видишь, какие? Фиолетовые. Ну, вот таких мы ловили, слушай, ну, они, да, разные. Вот а таких мы коричневый. ловили с лодки, там, когда пару раз выходили на кальмара. Осьминожки, вот я видел, тайцы в основном набирают вот таких. Вот осьминожков все по 160, но есть и помесисти по 260. Вот это вот я не очень люблю есть. Такие, потому что там какая-то мочалка внутри всегда застревает. Потроха потроха да. А вот такие ракушки, они вечно с песком, с камнями тоже не очень. Я, я вот люблю с другой мясо. стороны я знаю, что тебе больше всего нравится. Да, вот нет, это да, это вот. просто бомбовое блюдо. И, наверное, мы обязаны сегодня это взять. Они как снаружи красивые, так и внутри красивые. А когда их готовят с чесночком, так вообще роскошно. Да, с чесноком и маслом. Вот это гребешки, это класс. Смотри, вот креветки есть даже по 100 так красиво разложили 100 200 230 250 270 на любой вкус надо же было их так рассортировать да они же разные какие то есть личные какие-то морские а какие-то вчерашние мы обычно берем вот такие вот креветки вот у нас товарищ один наш знакомый друг и очень любит вот эту ерунду это что это устрицы уже выпотрошенные. А, ну я такой не ем. Я, я, уст... я устрицы не, не понял. Я устрицы очень хочу попробовать, но точнее мы их пробовали один раз, Лёше прям вообще не понравилось. Я съела всего, получается, свою, и Лёше надоела. и не особо поняла. Наверное, мне надо побольше. Но вот я хочу прям такие, чтобы они были... Слушай, ну я выкладывала в своем первом опыте пост у себя в Инстаграм, и там показал, да, утрец мне народ написал, что... Наверное, мне надо просто попробовать других чуть-чуть поменьше, потому что то, что у меня было, это какая-то лопата огромная тайская, и все сказали, что они обычно Но невкусные. Разве они не должны быть? Чем больше, тем дороже. Так черт их знает. Ну вот так вот сказали, что тайские, тайские огромные лопаты, они вот такие. Не очень. Пробуй, пробуй маленькие. Это совсем не аппетитное. Ну. Напишите, что это. По-моему, это медведки. Вот, вот их сколько много. Тоже не дешевые, да? Но. Ну. А, и живые есть по 450. Тебе кажется, невкусно? Не, очень страшненький. Острый прям вообще на богомола похож. А вон какие. Это да прям красота. Их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. семь штук всего лишь. Их очень мало в мире. Они должны быть очень дорогими. Видите, на них даже цены нет товар без цены он это он редкий исключительный да. Но все же крабики самые популярные у тайцев в у основном тайцев, все да. берут крабиков тайские крабики это не по мне они какие-то слишком маленькие я привык к большим нормальным дальневосточным камчатским крабам, которые с половину тебя ростом одного в семьей съел и наелся то они уже продают ничего себе тут скидочки 300 батов за одного а как их готовить? Все, скидка это 500. And uh, him can cook? Outside can cook? Ну все, нам сейчас его заделают. Ты будешь? Ну надо брать. Берем. Давай. Как-то ага. это неожиданно. <laughs> Такие траты. Да я <Таня> купила лобстера. <laughs> а, фото хочешь? А, давай держать, как будто бы мне его продали, ой, какой красавец, быстрее. Что будем брать, будем брать креветок, да? Креветок и гребешков. Ну давай по 240, будешь? Да, они 3 кило. В общем, взяли 3 килограмма креветок обычно берем килограмм на человека это когда устраиваем различные пати ну а сейчас у нас пати килограмм себе килограмм мне килограмм детям а -а -а. у нас раньше была такая традиция устраивать <и> uh -oh> креветка пати у бассейна приглашали гостей набирали креветок килограмм на человека и это дело варили ели купались Посмотрите, кстати, вот видео тут есть. То есть это такой аналог шашлыкинга, только в тайских условиях. Ну, а сегодня, само собой, мы решили приготовить прям здесь, и поэтому а, просто взяли немного. По килограмму на взрослых и один на всех детей. Что это такое, берем ли мы это? Нет, мы такое не берем, потому что это все не соленое. Мы берем только иногда вот такие вот креветочки мелкие, и то мы, кажется, их один раз всего лишь брали иногда. Они побаловаться. По... Да, они вкусные, буквально несколько штучек. Они достаточно приторные, под пиво, конечно, пойдет, вот, но много не съешь, по-моему Хотя, вот, допустим, один мой хороший друг, приезжая в Таиланд, регулярно с собой отсюда забирает а, мешок креветок для своих там различных а, пати и угощает там друзей Всем нравится, ему тоже А мы их называем корм для рыбок Берем килограмм гребешков, потому что это райское наслаждение, они такие вкусные У нас три килограмма креветок, килограмм гребешков и один лобстер. Идем готовить. Кстати, вот смотри, вот этот вот соус просто вкусная пища. Возьми, пожалуйста, к креветкам. Будешь? Цель? Да, Хорошо. конечно. Ты будешь пробовать? Пробовать? Ой. Я попробую. Мне пока В общем, не покупать. Зеленый? Нет, почему? вот этот вот зеленый, он. Давайте красный сначала. Красный он с перцем. Ну красным много не разные специи, я там еще чувствую чеснок, а зеленый, а зеленым чуть больше уксуса, зеленым чуть больше уксуса, и он чуть более ароматный, но по остальными примерно одинаковые плюс минус. Обожгло так хорошо, равномерно по всему, язык урту губам за грызнь теперь ⁇ -мо ⁇ а ты купила да да купила да купила. зеленый зеленый okay. так ну и на выходе нас встречают различные кухни, которые с удовольствием нам помогут приготовить все это дело смотри тут сразу есть такой вариант могут запечь прям в гриле то есть не, это прям. Не, я опеченные вообще не люблю okay. не все приклеиваются к шкуре и не и пошли сухие. тогда варить да вот What? наши друзья, которые нам всегда готовят, <laughs> <laughs> да? Окей, я у да? чеснок, Да. Окей. Варить? Да, Три? Три. Три. Двадцать Двадцать? Окей. Yeah, mm -hmm. okay. okay. yes, молодцы какие. Спасибо. Сервис. Я в таких случаях обычно говорю словами из брата 2. Эхо войны. <laughs> <laughs> Ну, это про то, что все говорят по-русски. Вот, научились за многие годы и разговаривают. В общем, эти ребята знают, что надо жарить, что нужно варить. Ты им даешь, они сразу говорят. Единственное, что про креветки они спрашивают, жарить вам или варить. Вот, все по-русски. Ну, именно в этой лавке. Креветки мы варим, гребешки мы жарим с маслом и чесноком. Ну, и лобстера мы тут первый раз взяли, и нам сказали, что его пожарят тоже с чесноком. Да, наверное, С маслом, наверное. та же, как и гребешки. И вообще сегодня, так как нет людей, очень быстро, всего 20 минут. Обычно очередь бывает до часа. Нужно ждать. Да. Ну и здесь очень, кстати, парк, в котором мы, да и все любят отдыхать. Как раз приготовить морепродукты, расположившись на травке. Парк называется Ланпо Муан Патая парк или Сити парк, как он отмечен на некоторых картах города. Что-то здесь какой-то ремонт. То ли лучше делать, то ли хуже, непонятно. Потому что была большая зеленая площадка, неужели все закатают в бетон. Вот в этой части всегда была земля, тут как бы надо что-то сделать, тут лужайку прокатали. Ну, красиво, как видишь, сидят под лиловодит цветущей, кушают морепродукты. Ну красота же, не жизнь, а сказка. Также здесь рядом большая площадка, которая в самом деле установлена в море, вот она свая, здесь уже пляж начинается такой ракушечный и на ней уже нельзя кушать об этом даже вот там есть предупреждающий знак грозящий штрафом в 100 тысяч бат площадка в китайском стиле так как все это территория китайской общины саван барибун община на этой площадке проводит различные мероприятия ну и часто эту площадку местно используют для занятий спортом даже порой мы приезжаем чтобы дети покатались на самокатах в городе плохо, с большими площадками для катания. Вот. И это вот одна из них, где можно это сделать. Постоянный атрибут этой площадки это собаки. Собак, собака, собака. Собака. Собака-собака. Такая. Сейчас она им блохами приправит салатик. Все, видишь? Все, да. Выполнила свой долг. В отличие от других частей города, собачки такие, с лоснящейся шкуркой, mm -hmm. подкормленные на морепродуктах. Mm -hmm. Чтобы забрать свои продукты приготовленные, нужно зайти с обратной стороны этих кухонь. Даже стульчики. Для очереди выставлены в лучшие времена, да, здесь очередь большая. И здесь еще можно взять салфетки, палочки, вилочки, все, что нужно у них. Он еще соус у них есть. Да, но соус, наверное, покупать уже нужно. Да, покупать. Так, ну показывай, что. Показывай. Что-то не перепроверяем, да, может, не наше. Yeah, да, это красота. то, что надо было. Они оставляют всего несколько ракушечек и сверху выкладывают много-много. Так, так, что сделали с нашим морским чудищем? Вау. Класс! Слушай, выглядит просто огонь. Класс, да? да? Так, закрываем. Посмотрели, хватит. Ну, с вареными креветками так все понятно, да? Ну, конечно. Посмотрим, не потеряли в размере отварки. О! -о, -о. Круто, да? Отлично. Вообще красота. Но надо сказать, справедливости ради, что а, те, которые здесь предлагают гриль, они тоже их варят. Они сначала варят, а потом на гриле обжаривают. Но мы не любители гриля, поэтому. Сомневаюсь. Я Мне знаю кажется, точно. Да. да. Ну Мне не все, кажется. кстати, не все, не все. Да. Точно. Потому что та решетка возле рынка, они прям сразу на решетку выложили и запихали да, на решетки. Ну, это в печи в той, да. Да. В общем, по-разному бывает. Пойдем. Ну, так, спасибо. стоп, подожди. А у нас по времени. А... Ну, я предлагаю есть лобстера и уезжать. Мы не успеем в сад. Давай лобстера здесь сидим. Ладно. Лобстер здесь быстро. Заглотнем его. Как же, без пива даже. Лобстер без пива. Ой, смотрите, синий чай. Ри-ри. Чай будем заваривать. Да? На пальме растет, смотрите. Как он называется правильно? Анчан. Все, теперь вы знаете, где его раздобыть бесплатно. А вот так можно жевать? Еще и семена. Так, и что у нас попить? Вот. Один глоток воды. Какой хороший нюх у маленькой собачки. Сладкий, как десерт, слушай. Очень сладкая креветка. И этот божественный чеснок хрустящий. Конечно, он все делает супер вкусно. Так, сейчас я попробую там мясо побольше. О. И перца вкусненько положили. М -м -м. Не острого, а душистого. Очень вкусно. Главное, очень сочно, потому что я всегда переживала, что вот таких вот, вот такой гриль всегда делают сухой. Очень сочно. Леха, ешь быстрее. Это просто огонь вообще. Потому что я последний раз, наверное, лобстера ел... Слушай, какая вкуснотища. У меня прям слова аж путаются. Я последний раз такого вкусного, наверное, вообще лобстера ел с тобой. Ложку сломала. Ел с тобой 10 лет назад. Ты же меня и кормила на Уолкин-стрит. Я, наверное, тогда и ела тоже первый последний раз, потому что у меня какое-то такое было ну, понимание, что это просто креветка большая. Зачем брать одного дорогого, если можно взять много креветок? Ну, за 300 батов вообще не жалко. Да. Прям я согласен. вообще классно. скидос вообще огненный был. Вот за Ты... полторы тысячи я бы еще подумала. Ну, он точно такой вкусный на полторы тысячи. Я считаю, что выгодно. Купили. Только потом нужно будет еще прочитать, правильно мы его едим или нет. все-таки кажется, руками надо. Не ложкой. Ну, и давай у нас еще ложки. Крошки. Мы себе Америку не открываем. Мы это очень любим и знаем. Но каждый раз, как в первый раз. Uh -huh. А после лобстера-то что лучше? Лучше-то что? Ну, лобстер больше мне, конечно, нравится. Лобстер, креветки для меня… Ну ладно, креветки на первом месте, лобстер тоже молодец. На втором месте вот такие гребешки. Ну и все, на третьем месте все остальное. Потому что все остальное для меня одинаково. Могу есть, могу не есть. Практически наелась. Потому что немножко перекусили совсем. Морепродукты очень сытные. Ну что, я считаю, мирный пикничок у нас прошел успешно. Здесь, конечно же, есть не только морепродукты, но и много различных вот таких вот макашниц, вот, жареная рыба, шашлычки, крылышки там и прочее-прочее. Все это очень классно, вкусно, и долго тут можно сидеть на этой лужайке, отдыхать по пиву. Но у нас уже время поджимает, мы побежали а, в детский сад за детьми детей. Сегодня будет просто праздник. Ну что, дамы и господа, спасибо. Если вы как обычно едите под наше видео, то вам приятного аппетита. Ну и подписывайтесь, комментируйте, смотрите канал и ждите следующих выпусков. Пока. Мне нравится сюрприз? Да. Ты любишь такие сюрпризы? Да. Едобные? А я узнала после ее видео, что здесь Киевик и видеоусики. Все, бежим в курс.